Значит, Детально важные характеристики для сравнения стабильности бизнеса по нишам. Да? С левой стороны на графике характеристики. Э, ну, потом идет ну, для завода, для магазина, например, для фондового рынка и для валютного. Актуальность ниши ну, насколько это важно? Для бизнеса. Для завода важно, для магазина важно, для фондового валютного не важно. Необходимость знания. Это для всех. Э, инвестиции, ну, вход, выход, пороги для завода высокий порог вход, для магазина ну, низкий, или какой-то умеренный. Для фондового и валютного рынка, в принципе, он свободный, то есть практически нету Риски прибыли. Ну, для завода они, по сути, риски особо неуправляемые, да, то есть можно мало ли что там может случиться, и ты не можешь это предусмотреть заранее. Поэтому потом банкротами становятся некоторые. По прибыли... То есть управление, ну какая-то низкая, там, процент маленький. Для магазина, ну управляемые, но как бы там и риски не такие большие. Прибыль, то, ну ниже средний какой-то. Для фондового и валютного рынка, естественно, там управление на, большем, на высшем уровне. То есть там все конкретно зависит от человека, ну от трейдера. Ликвидность, низкая-низкая, по магазину, по заводу. На фондовом выше средней ликвидности, естественно, просто зависит на каких фондовых площадках торговать. Если на американских, то она высокая максимально, если на каких-то там попроще, на снг каких-то биржах, ну там пониже, конечно. Валютный рынок, ну там максимальная тоже, потому что там это и есть деньги, мы говорили только что, да, про, про, это, про эту ликвидность. Конкуренция ну, на заводе высокая, магазин тоже высокая, на фондовом ее нету, на валютном тоже нету. График работ ну, для завода классно, можно в три смены работать для этого магазина ну, 10 часов в день сколько, плюс-минус там фондовый рынок. И смотря, индексы биржевые могут, могут работать круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, ну, кроме выходных акции, ну, смотря, зависит от компании, на каких биржах торгуют. Валютные там, ну, в принципе, в будние 24-24. Геолокация. -24. Производство зависит... Э, дистрибьюция тоже ну, средний более-менее фондовый валютный не зависят психологическое напряжение вот здесь кстати вот минус на, ну, на валютном почему потому что э, ты видишь деньги и тут надо психологически немножко подготовиться больше нежели там на производственном какой-то секторе или магазине Но ты можешь принять решение производственном секторе там какое-то плохое решение, и пока оно исполнится, то есть за счет этой, этой торможения, то есть ты дал приказ, пока это все закупилось, пока сделалось, пока ну, это все занимает какое-то время, ты можешь остановиться, можешь передумать. То есть то, что это в принципе и минус, потому что очень тяжело двинуться, пока оно все сдвинется, но это может быть еще и плюс в момент, если ты там ошибочно двинулся, ты можешь это еще остановить, потому что оно тяжело двигается, Инерция, там по инерции все. А на валютном это максимум вот моментально. Ты взял и открыл, сделку, взял и закрыл. Поэтому надо ну, подойти к этому. То есть это плюс, потому что ты можешь очень быстро все осуществить, купить, продать быстро. Но в этом может быть и минус, если ты это не умеешь делать. То есть надо подучиться, конечно же. Скорость сделок. Скорость сделок, вот об этом и речь, кстати. На... Это низкая, на заводе, в магазине, например, какая-то умеренная, высокая, высокая на площадках финансовых. Объемы, ну, какие-то стандартные на заводах, малые какие-то на этом, грубо говоря, на, и крупные объемы на международных площадках финансовых. Далее, документооборот кстати, подотчетность, и на, ну, ну это конечно все под отчетом и все там проверяет государство там и так далее, все там не прям так все просто, то есть за каждый шаг, левый шаг вправо, то есть надо под, подготовить документы, для магазина тоже, ну для площадок не так, там брокер все готовит, они все сами разбираются, там меньше документов для трейдеров. И для инвестора в том числе. Э, инфраструктура, ну сложная для завода, конечно же, средняя какая-то для какого-то магазина и легкая или вообще нет, компьютер трейдеров компьютер, интернет, да и все. И сейчас можно сейчас телефон, ну, телефона не так удобно, но в принципе как бы можно, где-то каких-то айпейдера. И э, схема процессов, ну на заводе естественно сложная, в магазине какая-то умеренная э, в в, этом, в работе трейдера там очень просто, планирование, ну, тетрадь какая-то, либо Excel-таблица, какой-то план, и приказ, да и все. Человеческий ресурс на заводе комплексный, на, в принципе, в магазине какой-то простой человеческий ресурс, там, не такой сложный. Ну, для трейдера еще проще, потому что там либо сам торгует, либо на ну, трейдеров тоже. Оборудование, ну, то же самое, в принципе, все понятно, я думаю, для всех. Далее, перейдем к участникам рынка, ну, и их интересам.